Это просто удивительно. Для меня это просто удивительно. Все это основано на позиции борьбы с ковидом, чтобы я могла корректировать результат и здоровье пациентов. Почему этот человек здесь? В первую очередь метод безопасен. Пациент сокращает время посещения. Вы променяли поездку в США? Продолжаем свою эпоху развития. Я счастлив, что все идет долго, медленно, поступательно, но с сохранением качества. Сегодня в нашей команде людей, которые сдали экзамены, прибавился еще один супер специалист. Я, честно говоря был удивлен, когда эта женщина записалась к нам на обучение и удивлен, и в то же время поражен, и это мне льстило и это тешило мое эго, безусловно, я не буду это отрицать когда просто вот мы собрали по ней информацию, чтобы вы понимали почему у меня возникли такие ощущения сейчас зачитаю маленькую часть ее заслуг Голубева Люб Любовь Юрьевна, в 93 год закончила Медицинский институт Сеченова по направлению лечебное дело с 91 по 2003 год год 15 клиническая больница по неврологии работал плюс в частных клиниках с 2000 по 2004 обучение русская выше остеопатическая школа 2001 по 2002 год при рудн обучение неврологии с 2000 года владеет методика компьютерной электроэнергокоррекции с 2001 по 2005 вакуумная терапия частная практика с 2001 2010 год преподаватель остеопатии на базе спп ГУ и высшая остеопатическая школа с 2001-2019 врач остеопат с 2002 года является действительным членом профессиональной медицинской ассоциации традиционной медицины и целителей с 2003 года является специалистом биоэнергокоррекции эндокринной системы 2004 год прошла повышение квалификации черепно-мозговые нервные бимбрамы вот друзья честно да две страницы но я просто вас утомлю читать когда я все это узнал, когда я все это увидел, когда я видел этот багаж знаний, я думаю, чего она здесь делает? Но честно, у меня такой вопрос задал. Почему этот человек здесь? Я, безусловно, восхищен тем, как этот человек отработал, как он старался. Еще раз представляю. Голубева Любовь Юрьевна, город Москва. Расскажите о себе, пару слов. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень приятно, что меня представляет вам мой... Дорогой учитель Искандер Астанович Касимов. Я пришла учиться к нему в школу Костокров-Ульяновск на основании базы знаний, которые я получила ранее в предыдущих вузах и школах. Что привлекло меня? Меня привлекло в первую очередь результат и здоровье пациентов. Я слушала отзывы, я очень много смотрела видео. Я оценивала эти и нити, и все-таки у меня тоже достаточно знаний было. Вот. Но вы знаете, что меня привело в школу? Первое, как я сказала, результат. Второе. Хиропрактика – это наука о лечении костей тел человека. Что меня привлекло? Во-первых, и метод ударной волны, конечно, меня вообще поразило. Послушав отзывы пациентов, я услышала о том, что люди выздоравливают после первого-второго сеанса. Сначала меня это настораживало, потому что, ну как так, там через один-два сеанса человек здоров. Оказывается, все на самом деле так и есть. Полностью оздоравливается позвоночник, выходит довольно счастливый, у него уходят побочные заболевания, у него улучшается настроение. Пациент сокращает время посещения к врачу. Это очень важно в наше время, это сокращает естественные затраты. Мне очень понравилось то, что в школе костоправ ульяновск я услышала искренность и честность, что дает изучение этого метода. В первую очередь метод безопасен. Это самое главное. Для человека, как для меня, так и для, для другого любого человека, этот метод безопасен. Что самое интересное? Пройдя э, достаточно серьезное обучение в школе Костоправ ульяновск я попробовал метод на себе, вынесла его своим пациентам, которые избавились от очень многих заболеваний. Непосредственно люди обращаются с проблемами позвоночника. Метод. Ударной волны и хиропрактики не дает болезни проникнуть вглубь тела человека. Изучая историю метода костоправства и метода ударной волны, я услышала и прочитала и узнала из истории о том, что этим методом хиропрактики пользовались многие ученые. Но мало кто пользовался методом ударной волны. В наше время осуждают этот метод. Но этот метод непосредственно дает качественное и быстрое исцеление пациенту. Самое главное – это здоровье человека. То, за что борются все врачи. И мы качественно уверены в для него. Удивительный факт, когда именно тот момент приезда к нам. Вы променяли поездку в США, то есть работу в США на поездку к нам. Это как произошло? Посредством чего? Расскажите, а Посредством что... чего это произошло, Искандер Астамович? Я была приглашена... Сопровождает группу остеопатов э, Соединенные Штаты Америки. Все это основано на позиции борьбы с ковидом, чтобы я могла корректировать э, своих непосредственно студентов и врачей, а они помогали врачам США. Но когда я увидела вашу методику, вы знаете, меня это остановило. Меня остановило то, что понятие о том, что я могу больше впитать в себя знаний, которые помогут людям. Помогут именно нашим людям в борьбе с заболеваниями. И мне стало это более важно. Поэтому, отложив все поездки, я приехал к вам на обучение. Это просто удивительно. Для меня это просто удивительно. Понятно, что там и доходы другие, и страна другая. но Ситуация непростая с, с вирусом, да, с этой новой вирусной инфекцией. Но как э, можно было сменить на, на нас? да? То есть у вас может быть опыт какой-то был? Может быть какие-то какие внутренние... Почему костопраство? Почему вы решили с таким огромным опытом в неврологии, в остеопатии, в асцерологии, почему вы решили его дополнить именно костоправством, чего не хватало? Не хватало более качественного результата лечения, краткосрочного лечения, сокращения времени для пациента по лечению. Именно качество ударной волны, а это достаточно серьезная позиция в неврологии, которая не до конца решает эту проблему, это как раз... Та единица, которая дополнила мои знания. Единица оказалась достаточно качественной. Я работаю сейчас непосредственно методом костоправства. И потом какие-то уже остальные вещи мы поправляем методом остеопатии и непосредственно лечением внутренних органов. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, вы считаете, что костоправство не может заменить остеопатию или воссоцирологию? Нет, я считаю, что все Качественное должно сопровождаться многогодовыми знаниями, набором знаний, потому что каждому пациенту непосредственно нужно костоправство применять, метод ударной волны и дополнять остеопатии. Это мы уже делаем коррекцию, как бы все чуть-чуть поправляем то, что мы не смогли достичь. Непосредственно, или было непозволительно сделать пациенту на первом сеансе при костоправстве. Мы первым методом работаем костоправство, метод ударной волны uh -huh. у нас идет, потом идет висцерология, uh -huh. и заключительно может быть где-то дополним остеопатию. Но это не является основным методом лечения. В основном в данный момент я работаю методом костоправства, ударной волны. Ну, то есть давайте подведем еще раз итог. Для того, чтобы остеопатия, как она есть, у нас нет разреза, мы не отрицаем. Это, это достаточно серьезная наука, достаточно серьезный результат. Но результат этот повышается тогда, когда выставлены кости скелета всего, да, не только позвоночник, не отдельные позвонки, не отдельные суставы, а всего от макушки до кончиков пальцев ног. К какому я выводу пришел, что действительно костопростство само дает сумасшедший результат. Великолепные результаты по внутренним органам, но иногда нам не хватает. Когда приходит повторно пациент и говорит, что там: Ну, э, вот как мы задаем в начале 109 вопросов, у него в 65 была проблема, и в итоге там остался один-два вопроса какие-то, да, не всегда помогает костоправство закрыть до конца все. И вот здесь, когда люди уже смотрят себя так, что хотят довести до совершенства, я вижу именно в остеопатии и висцерологии. Непосредственно Любовь Юрьевна, она помогла в этом разобраться то есть у меня были свои догадки и любовь юрина своими знаниями дополнила скажем эту методику да и однозначно ее нужно применять однозначно нужно дополнять но только говорю опять же эффект идет после полной правки я правильно выстра... Да, абсолютно точно я еще раз повторю что сначала мы используем метод хиропрактики и костоправства и метод ударной волны только потом малейшие какие-то малейшие вот знаете рихтовочки такие требуются непосредственно остеопатически может быть это внутренние мембраны черепа, хотя во время работы костоправством выравниваются мембраны взаимного натяжения. Если мы работаем висцерально после именно костоправства, делаем висцерологию, мы выравниваем органы, которым необходима помощь вот здесь и сейчас, чтобы сделать, например, движение органа, направить в нужную сторону ротацию, подъем непосредственно органов. Но... Костоправство решает эти проблемы. Нам остается только чуть-чуть добавить остеопатии и работу висцеральных органов. Да, эти науки важны. Но в основном, в основном, костоправство. Метод ну, ударной Я хочу подтвердить, то есть, вот были такие случаи, когда э, это даже не дети, это уже взрослые люди, у которых наблюдалось многие годы гидроцефалии, да, то есть наполнение жидкостью внутри черепной коробки. И здесь мы выполняли ну, то есть работали по моей методике, и люди отмечали, что диаметр головы уменьшился на 3 сантиметра. Непосредственно у меня есть пациент, девочка, которая страдала этой проблемой. Очень серьезная проблема девочка, несколько лет ездила по больницам, Главные с мамой проблемы, сильные, да. не могли решить. Были очень сильные головные боли. Я вам очень благодарна. Искандер из за то, что вы разработали этот метод. Пациенты приходят сложно. И вот ребенок, который ко мне с мамой пришли, я им помогла практически на сто процентов. Девочка сейчас ходит в детский сад. Я занималась с ней три месяца месяца, то есть с определенным интервалом, тоже применяла остеопатию где-то, вот, но в основном метод ударной волны я делала для ребенка не так, как вы показываете на взрослом человеке, очень аккуратно. Голова уменьшилась в размере, ушли головные боли ребенок ходить стал, то есть нет такого покачивания, вестибулярный аппарат да. нормализовался, это да, очень важно. Работать, да. А мужичок, вы же понимаете, здесь идет раздвоение палатки мужичка и, соответственно, 12 нервов, которые завязаны по всему организму. Вот такой результат. Эта девочка сейчас пошла в садик благодаря а... вашей методике. Это приятно слышать, это безумно, безумно, безумно приятно слышать. Для меня самое важное в жизни. Это слышать положительные отзывы пациентов о моих учениках. Это самое приятное, что может быть в жизни. И когда сам преподаватель пришел, скажем так, не возгордился, не был какой-то гордыни, пришел учиться, это, конечно, поражает. Кроме того, я понимаю, что методика, она такая физически достаточно жесткая. И вот вы сейчас видите на экране, как Любовь Юрина работает с людьми. Меня поражает, как этот человек в этом возрасте, то есть меня смущало, что, может быть, она не справится. Но вы посмотрите, вы видите сейчас на видео, что у нее все получается. Она абсолютно уверена, она нашла как управлять кинематикой своего тела, она поняла, как правильно помочь, какого бы роста, какого бы физического телосложения, какой бы сложный ни не был пациент. Втройне у меня вызывает уважение, потому что я все это понимаю изнутри, я понимаю, что ей это сложно, у нее нет таких кушеток, как у нас, нет такого инструмента, как у нас, и поэтому кинематики Ютила я боялся, что не хватит, но то, что я увидел, когда она присылала свои видео для отчета, чтобы для коррекции, это просто поражает, я был просто впечатлен. Как я вам говорил, предыдущих учениками, у нас там до 64 доходило комментариев негативных, да, то есть, что... У этого человека все это на уровне нюансов, на уровне каких-то нюансов, молоточек чуть ровнее держать, да, как управлять чуть-чуть своим телом, подсказки какие-то, да, то есть больше, знаете, не по отношению к пациенту, а по отношению к ней самой. Почему? Потому что человек абсолютно жертвует себя пациенту, он не бережет себя, и вот мне с этим приходилось бороться что человек абсолютно беспощаден к себе, не контролирует вот этот момент. На обучении мы учим также, чтобы именно человек сохранил свою силу, свое здоровье, помогая другим людям. Сегодня я хочу передать мой отзыв о работе Голубые Любовь Юрьевны. Это город Москва, она принимает. Все контакты ее указаны, указаны в описании. Вы можете смело к ней записываться. Она не просто освоила. Мою методику – это тот человек, у которого мне учиться еще очень многому и той же висцерологии. Я надеюсь, она мне покажет частично, Конечно. хотя бы, да, хотя бы, хотя бы частично какие-то элементы. Я восхищен этим человеком, я восхищен поведением, я восхищен трудолюбием и самоотдачей. Вы действительно один из самых достойных учеников. Я благодарю, что вы с нами. Спасибо, Искандер Астамович, большое вам спасибо за обучение, за отношения, за создание школы Костоправ Ульяновск, за то, что Искандер Астамович готовит специалистов Костоправов, которые могут помочь людям и обращает внимание на тех людей, которые приходят к нему учиться с любовью. И он также отдает свою душу для нас, для учеников, для людей, которые хотят дать вам здоровье, здоровье, жизнь.